Представляем вашему вниманию обзор двухъярусных кроватей. Яркие и минималистичные, современные и классические. С рабочим местом внизу и горками для спуска, игровыми и тематическими. Все это двухъярусные кровати. Если у вас двое больше детей, то такая кровать станет настоящим спасением, чтобы сэкономить место в комнате. Главное, чтобы ваши детишки не переругались, пока будут спорить, кому какое место достанется. В этом случае можно предложить им меняться местами или подвесить обе кровати под потолком. Обозревая двухъярусные кровати, стоит отметить, что сегодня можно найти множество вариантов по вашему вкусу и кошельку. Есть базовые бюджетные модели с минималистичным дизайном, которые можно украсить самостоятельно или доверить это дело малышу. А можно заказать тематические варианты с готовым декором, например, с морской атрибутикой. Двухъярусные кровати также могут быть встроенными и располагаться в нишах. Это, пожалуй, самый оптимальный вариант, ведь каждый ребенок получает уединенное пространство, а комната остается свободной для игр. Этот функциональный предмет обстановки может быть полезен не только семьям с детьми, но и тем, у кого часто бывают гости.